Как написано на этом слайде, это будет небольшой рассказ о теплом ламповом звуке. Что это такое? Почему вообще кто-нибудь слышал вот так такое словосочетание? Теплый ламповый звук. Вот, да? Отлично. Ладно, словосочетание появилось как термин в 60-70-е года прошлого века. Есть у кого-нибудь догадки, почему оно появилось? Нет? Есть. Есть? Да. -да. Потому что раньше, когда Да нет, все слышно. Ну, не знаю... Усили... И... Усилитель нужно было разогреть, чтобы он работал на электрических лампах. Нет, на самом деле это, в общем-то, правильно, но суть не в этом. Суть в том, что в 1947 году Bell Labs представила публике первый в мире работающий полупроводниковый транзистор. Это был биполярный транзистор. И тогда, после этого мог появиться этот термин, просто потому, что раньше вся электроника была на лампах. А теперь вот пришлось выделить. Согласно Википедии, мне. меня... В принципе, нравится, меня устраивает это определение. Теплый ламповый звук это а, вообще термин, который обозначает характерную тембральную окраску звука, воспроизводимую аудиосистемой, содержащей усилительный тракт, выполненный на электронных лампах, а также саму ламповую технику. Здесь очень много непонятных возможно, кому-то, слов, и мы с ними со всеми разберемся. Вот а, есть в интернете, в, в интернете вообще мнение очень часто встречался, что. Лампа это хорошо, транзистор это плохо. То есть мы берем плохой усилитель, вставляем в него лампы, он становится хорошим. Идеальный усилитель. Больше ламп везде, и он замечательно согревает вашу квартиру. Вот. Но, да, есть такой термин, как идеальный усилитель, о нем мы тоже попозже поговорим. Да, что такое аудиосистема? В первой строчке там была аудиосистема. Что это такое? Исходя из названия, это э, некая система, которая работает э, со звуковой информацией. Э, примеров тьма. Это может быть mp ваш карманный, э, радио, э, проигрыватель бабушкин, который еще, еще не, совсем, она, э, не совсем механический. Вот, уже. Э, то есть очень много различных устройств. Э, даже вот этот микрофон и все, что вот находится между ним и колонкой – это некая аудиосистема. Возможно, складывается впечатление, что можно запутаться, что это все разное. На самом деле, работает оно примерно одинаково. Да. Работает оно примерно следующим образом. условно можно разбить на три части. Это детектор, это усилитель, блок фильтров и некое выходное устройство. Почему так, зачем так? Во-первых, вот, допустим, ваш друг записал вам диск с вашими любимыми песнями Боярского. У вас есть в руках CD-диск, который вы держите, смотрите на него. В общем-то, никакого звука нет, ничего не слышно, потому что информация в нем спрятана, записана, зашифрована. Для того, чтобы эту информацию как-то перевести во что-то более пригодное для работы нашей системы, нам необходим детектор. Суть которого в том, чтобы именно переводить сигнал в форму, с которой может работать система. Ладно, у нас есть детектор. Мы в общем-то, вставили туда диск, в проигрыватель звука не слышно. Можно подумать, что он слишком тихий, И он, правда, слишком тихий, мы бы ничего не услышали. Сигнал с детектора, как правило, имеет очень маленькую амплитуду для того, чтобы можно было напрямую подключить к колонкам. Для этого нам нужен усилитель. В усилителе содержится наша лампа усилитель делает наш звук громче. Мы подаем какой-то маленький сигнал на вход, получаем большой на выходе. Что мы делаем с ним дальше? Мы дальше прогоняем его через некоторый блок фильтров, который вырезает нам все лишнее, то, что там не нужно. В идеале он даже должен скомпенсировать наше влияние всех наших устройств на этот звук. Чего, правда, не происходит, используем его по-другому. Вот. Но вот у нас есть электрический сигнал, он достаточно большой амплитуды. Достаточно большой громкости, мы его не слышим. Его частота где-то от 20 Герц до 20 кГц. В розетке у нас 50 герц точно так же. И их мы тоже не слышим. Почему? Потому что нужно что-то, что превратит наш электрический сигнал в звуковые колебания. И для этого нам нужно некоторое выходное устройство, которым может стать колонка, наушники. Есть такое еще замечательное устройство и анафон, которое в котором звук, электрический сигнал преобразуется в колебания воздуха при помощи электрической дуги. В общем, можно много всего интересного придумать. Поскольку мы все-таки говорим про теплую лампу звук, наша суть вот здесь, усилители. Там все, там все лампы, все, что нам нужно. Зачем мы говорим обо всем вот этом вот в целом? Мы говорим об этом всем в целом, потому что от него всего зависит то, что мы услышим. То есть Замечательно иметь хороший усилитель, но обо всем остальном забывать тоже нельзя. Лампа. Радиолампа. Что это такое, как это работает, почему? Мы представим себе вот обычную лампочку накаливания. Здесь их, наверное, уже нет, но 20 лет назад они были в каждой квартире. Внутри вакуум. Тонкая вольфрамовая спираль, по которой должен течь ток. Она излучает свет, она излучает тепло. Тепло она излучает, на самом деле, очень много, слишком много. В 1883 году Эдисон, экспериментируя с этими лампами, обнаружил также, что помимо света и тепла эта лампа излучает некоторое количество электронов, которые хаотично разлетаются во все стороны. В общем-то он не придал этому значения, ничего в мире не поменялось и потребовалось примерно 22 года для того, чтобы сделать следующий шаг. Некоторый Джон Флеминг в 1905 году подумал: а почему бы нам не добавить сюда еще один электрод? У нас вылетают спирал электроны, они отрицательные. Сделаем этот электрод положительным. Что будет? Потечет ток. Причем самое замечательное свойство этого устройства было в том, что упорядочное движение электронов, раньше разлетавшихся во все стороны, происходило только в одном направлении. Вот у нас есть один электрод – катод. Заря... отрицательно заряженный, и анод положительно заряженный. И электроны летят только от катода к аноду и больше ни в какую сторону. Этому нашли применение, но это было еще не все. все Это замечательно, с этим можно, в принципе, жить. Где-то через год американец Лида Форест продвинул идею, которая движет нашей всей наукой, а давайте возьмем, засунем туда еще что-нибудь и посмотрим, что с этим будет. Он поместил туда еще один электрод между первыми двумя. В таком виде это работать не будет, потому что мы получим еще один диод, в лучшем случае. Поэтому электрод был, состоял из тонких проволочек. Если никакой потенциал на этот электрод не подан, то электроны свободно пролетают сквозь него. Но как только мы начинаем подавать какое-то отрицательное напряжение на этот электрод, у нас электрон, ток изменяется. А Поскольку мы все еще помним, что электроны у нас движутся только от катода, потому что он нагревается, остальные элементы не нагреваются, они не излучают электронов, ток через эту сетку будет очень маленьким всегда. То есть там, если перейти к законам ОМА, ко всем этим вещам, то этот электрод имеет очень большое сопротивление. Но ключевое слово в том, что ток маленький. То есть подавая туда очень маленький ток, мы можем управлять большим током через всю лампу. И так получается наш усилительный элемент, и так он работает. Мне сказали, что это может быть не очень понятно. Это не очень понятно, да? Да. Электроны, частицы, ладно. Мне сказали объяснять это на человечках. Знакомьтесь, это с Семен. Семен занимается тем, что он контролирует, и управляет током через лампу. Делает он это не случайно, никак ему захочется. Слева от Семена есть некоторый сосуд, в котором наливается или выливается из него вода. И вот то, что, все, что интересует Семена, это уровень воды в этом сосуде. В зависимости от того, какой уровень воды здесь, соответственно, какое напряжение на входе лампы, он открывает или закрывает большой вентиль через всю трубу. Было бы все замечательно, но есть некоторые минусы у нашего усилителя. Дело в том, что он не только усиливает. А в силу каких-то технических ограничений того, что мы живем в реальном мире, Наш усилитель не только усиливает, но еще изменяет сигнал. Чем это плохо? Мы не можем услышать звук в том виде, в котором он был. Чем это хорошо? Многим это нравится. Вернемся к Семену и посмотрим, почему это так происходит. Представим, что сосуд слева от него имеет неодинаковое сечение. То есть снизу он шире, сверху он уже. Ну и мало того, у него есть дно, ниже которого уровень воды не может упасть. И есть верх, выше которого он... Воды нельзя налить, потому что она будет выливаться. Примерно по тем же принципам у нас происходит искажение звука в лампе. То есть мы вливаем один и тот же ток на сетку, и напряжение изменяется не всегда на одну и ту же величину. Поэтому мы подаем ровный синус сигнал на входе, а на выходе мы получаем ну, что-то примерно похожее на синус, и не всегда очень похожее. Почему здесь фрай? Потому что возникает невольно вопрос. Вот искажения, которые создают лампы, они, приятный звук, они приятный, более приятны уху. Они хорошие, они теплые, приятные, здорово. Транзистор – злой, бездушный камень. <coughs> так почему же вот лампы у нас исчезают, а транзисторные усилители окружают нас везде? Почему они постоянно находятся вокруг нас? Может быть, у них есть какие-то особые свойства? Или это какой-то тайный заговор? На самом деле, тайного заговора здесь нет. Особых свойств у транзистора тоже нет. Он работает примерно так же. Дело в чем? Можно ли построить на лампе компьютер? Можно. Так делали. Первые компьютеры были построены именно на лампах. Вот. Но мы представим на минуту, что ваш MP3-плеер карманный он сделан на лампах. Что, что мы увидим? Мы увидим чемодан. И это еще не вся беда, это половина беды, потому что к этому чемодану вам нужно приложить еще два чемодана с батарейками. Лампы оказались менее энергоэффективны, они более прожорливы, они больше по габаритам, больше по весу. Их дороже, дороже изготавливать, труднее соблюдать нужные параметры. И, исходя чисто из технологических этих свойств, транзисторы обрели огромную популярность и очень сильно развились, вытеснив лампы почти во всех областях. В общем, что, что еще страшнее, на самом деле, того, что транзистор куда компактнее, экономичнее лампы, он повторяемый, он намного дешевле. Его проще производиться в больших количествах. Есть такая вещь, как пылевой транзистор. Он работает по тем же принципам, по которым работает лампа и примерно так же изменяет наш звук. Так что есть замена, на самом деле. Почему об этом мало кто знает? Потому что, несмотря на то, что пылевой транзистор появился раньше, чем биполярный, он начал, нашел свое применение только в последнее время. На самом деле вообще прогресс не стоит на месте. Наши усилители совершенствуются. И поэтому транзисторные сейчас очень, в общем-то, не сильно хуже ламповых, иногда лучше. Я обещал рассказать про идеальный усилитель. Вот. У меня есть вот, тоже опять вопрос. Ну Кто как думает? Идеальный усилитель. Как он влияет на наш звук? Линейно. Никак. Да? <свят> <свят> Линейно. Да, он, он абсолютно никак на него не влияет. То есть, э, э, если мы смотрим на нашу лампу, она дает нам красивые искажения, которые нам нравятся. Но в идеале, что для лампового транзистора, что для усилительного, они стремятся к одному. Они стремятся к тому, чтобы свести на нет это самое влияние. Поэтому, если вы покупаете себе дорогой ламповый усилитель, Тут случается небольшой парадокс. Потому что вот он дорогой, он хорошо сделан, и влияние там уменьшено. Вот его меньше просто. То есть, чем качественнее усилитель, тем меньше этого теплолампового звука в нем будет. Но ладно, то есть лампа ладно, транзисторы ладно. Транзисторы реабилитировали, они, они хороши, они развиваются. Что, что у нас появилось дальше? Э, цифровые системы. Страшный кошмар и ужас просто совершенно, если задуматься, потому что э, они еще, еще более э, бездушные, чем э, транзисторы. Если мы заглянем вообще вот в наше цифровое устройство, мы увидим там какие-то чипы с кучей ножек, непонятно, что внутри. А внутри у них находятся ровно те же самые транзисторы, которые находятся и в нашем усилителе, который был аналоговым абсолютно до этого. Мало того, точно так же, как компьютер, цифровую систему можно построить на лампах, но да, она будет очень большой, она будет потреблять много электричества и с ней будет очень тяжело, поэтому никто так не делает. Так что, по сути, можно было бы приравнять цифровые системы к транзисторным. Но одно но. Цифровая система не зависит от того, на чем она построена. Цифровая система — это некоторая суть, просто это образ действия. Заключается который в том, что мы разбиваем наш сигнал на маленькие отрезки времени. И для каждого из этого отрезка времени мы по определенному алгоритму вычисляем некоторые средние значения. И поэтому в результате, когда наш сигнал попал внутрь цифровой системы, он хранится и обрабатывается вот в таком виде. Это ступеньки. Если кто-то вообще общался с восьмибитной музыкой, если кто-то слышал восьмибитную музыку. Возможно, многим она нравится, но, прям, скажем, это не симфонический оркестр. И первые цифровые системы звуковые были, да, ужасны. К тому же, если мы присмотримся к этому импульсу, мы увидим, что он квадратный. Это очень плохо. В аналоговой технике такого формы импульса у нас работают усилители класса D. Там уже не идет вообще разговор ни о каком качестве. Это все звучит очень квадратно. Очень много высоких резких тонов. И это очень неприятно. Но тут напрашивается вопрос на самом деле. Вот я слушаю, у меня есть MP3-плеер, он мне нравится, я его слушаю. Почему я не слышу того, что там какие-то квадраты, которые как-то вот даже не похожи на изначальный сигнал, абсолютно никак. Во-первых, дело в том, что теория у нас согласится о том, что если мы... Достаточно маленьким сделаем промежуток времени, если мы зададим достаточное разрешение, то мы сможем в точности повторить форму сигнала. Ну ладно, с этим мы, если, допустим, разобрались. Мы повторили форму сигнала, но суть остается той же. Это все еще прямоугольные импульсы, и с этим надо что-то делать. Но, как выясняется, с этим делать абсолютно ничего совершенно не нужно, потому что все точно так же наш сигнал при воспроизведении продвигается по аналоговым трактам. Наш динамик – это тоже устройство аналоговое. Поэтому в силу некоторых паразитных параметров, с которыми в общем -то, обычно борются, эти, все квадратики сглаживаются сами собой. Вот. И ничего делать даже не приходится. На самом деле вот передать вот сигнал в таком виде, в прямоугольном, вывести его на динамик очень сложно. Это отдельная задача. Итак, подводя итог вообще всему, что сегодня было сказано на самом деле, хочется сказать, что если вы думаете о том, что ламповая система, не ламповая ваша система, как бы это странно, возможно, для кого-то не звучало, лучше всего передает звук та система, которая... Сделано качественно. То есть качественный звук мы получаем на качественной системе. И э, зачастую довольно неважно, на чем она и как она сделана. Поэтому бояться на самом деле излишне не надо. Надо слушать, оценивать, понимать. Если мы говорим о том, чтобы... Передать звук в чистом виде, в том виде, в котором он был записан, которым нужно было донести, можно руководствоваться этими критериями. Есть еще другие критерии, согласно которым мы хотим как-то повлиять на звук, который приходит. Ну, там уже на вкус и цвет, и ничего с этим не поделать. Вот. Если да, у кого-то есть вопросы, спрашивайте. Как уместить Mp3 в чемодане. Как уместить MP3 плеер, плеер в чемодане? Как у, как -плеер в чемодане? -плеер, потому что любой mp3 плеер это компьютер. Не построив компьютер, нельзя сделать декодирование mp3. Ну, то есть это должна, должна быть какая-то вычислительная машина в любом случае, да. А вычислительная машина, построена на лампах, она очень и очень громоздкая. Это правда, это да. Это будет очень то большой шапкой. Будет очень большой чемодан. Ну, там не обязательно, что прям совсем полноценный компьютер делать, но тем не менее, да. очень... Очень большой чемодан. Вот есть у нас такие вещи, как микроконтроль. Например, кстати, тоже это могут делать. Но это, это потом. Это Как-нибудь потом расскажу про них. Вот они могут такое делать. Вот. И там, да. А, еще вопросы. Я видел там за... Да-да, записывали. Это я встану, мне не... Во-первых, такое небольшое замечание. Слайды было бы неплохо нумеровать, потому что по ним иногда тоже хочется задать вопросы, но непонятно, каким он шел. <с> <попрятку. с> На самом деле, спасибо. Я вот, да, вот у меня сейчас просят прощения, я пронумеровал все слайды, но вот мне сказали, зачем ты это делаешь, это ужасно. Я сказал, по ним мог быть вопрос, а мне сказали нет. <с> мы работаем <с> ну, над, общим, над, над, над, над общим видом всего этого, и когда-нибудь мы придем к идеалу. <с> Это не меня да. заплатили лампами. Семь ламп. Первый вопрос у меня был по... Вы говорили аудиосистеме, аудиосистеме. Да. Там есть вход, выход, фильтр, вход, усилитель. Вход, выход, да, усилитель, фильтр. У, условно говоря, конечно же. Да. Вот, в ламповой системе можно ли менять фильтр и усилитель местами? В принципе, вот тут очень хороший вопрос. В принципе, нельзя. На самом деле не надо так делать, потому что... Любой фильтр ослабляет сигнал. Если мы хотим сигнал получить с входа, там обычно возникают проблемы с тем, что сигнал очень маленький. Если мы загоняем его сразу в фильтр, он становится, как правило, еще меньше. И обычно сначала мы сигнал максимально усиливаем, потом прогоняем. Другое дело, что фильтр он может быть не просто каким-то блоком отдельным после усилителя, он может быть включен в состав усилителя. Каждый элемент усилителя по сути фильтр. То есть тот же самый входной элемент он имеет свою характеристику и по-своему фильтрует звук. Поэтому мы включаем, как правило, отдельный фильтр потом, чтобы уравновесить влияние, которое произвели все эти элементы. Ну В идеале уравновесить, но на самом деле, как мы его используем? Мы делаем звук таким, каким он нравится, там басов себе добавляем. Вот, поскольку уравновесить это мы, скорее всего, идеально не сможем все равно. Еще один вопрос, ну не вопрос даже, а точнее такое небольшое замечание по поводу идеального усилителя. Вы сказали, что оно никак не должно влиять на сигнал. Ну, С технической точки зрения это не совсем верно, потому что если представить ее в виде блока, когда на вход подается какой-нибудь гармонический сигнал, допустим, функция f от t, то если на выходе мы получаем ту же самую f от t, она как минимум не усиливается. Это не совсем верно. Да, Там да. не должно быть нелинейного да, влияния. Да. А Именно. Вот, а усиливать она все-таки сигнал быть. Нет, это правда, правда. Что? Вот что здесь сказать, <laughs> действительно, он никак не влияет на форму звука, он никак не влияет на его характеристики, кроме громкости. То есть, да, мы должны действительно его усилить. А, по поводу 8-битной музыки и так называемых старых платформ. Кого? Каких платформ? Ну это так. Вообще термин 8-бит, он как бы не совсем верный, потому что весь этот чиптун современный, который обычно люди создают… он Далеко не 8, да? Да, во-первых, далеко не 8-бит, а во-вторых, на одной из самых первых платформ, на которой он был, это Nintendo Entertainment System, которая в России известна как название Dendy, пиратский клон китайский. Там был не только прямоугольный импульс, там был треугольник как минимум тоже. Потому что это, там было несколько видов импульсов, треугольный, прямоугольный и, по-моему, даже волна. Но вот насчет последнего я не уверен потому что э, что-то из них использовалось для, для басов, что-то использовалось для чего-то еще, и там всякие эффекты в виде взрыва, шума, они тоже создавались за счет чего-то другого. Одним прямоугольным импульсом сделать музыку очень сложно. Ну, сложно, но можно, да. Она дает какой-то тон, и можно сделать. Но вот это, кстати, я не знал, что в приставках э, было что-то сложное такое. На самом деле, по, по большей части, прямоугольный импульс на выходе системы все равно выглядит как непрямоугольный... Да. Да, а, ЦАП, АЦП, это все понятно. Но просто в той же NES, тоже такой малоизвестный факт, то, что в Японии она называлась под названием Famicom, и вообще-то это была настоящая другая система, потому что там были другие картриджи. В картриджи для игры вставлялся дополнительный чип для обработки звука, который усиливал, не только не усиливал, он расширял возможности. Он добавлял несколько бит для кодирования звука, что позволяло, ну как-то, улучшать музыкальное сопровождение. Все, все, что я могу на это сказать, это приходите к нам, приходите к нам, вы расскажете про это, это мне очень интересно сейчас стало. Вот, и... приходите, правда, это... здорово. Ну и могу сделать такое небольшое дополнение к этой лекции по поводу того, что вообще почему сейчас ходит слух, что лампа лучше. Это в основном используется среди музыкантов, потому что они используют усилители, которые Усилители, которые работают на лампах, они э, работают немного по-другому как раз из-за из этого нелинейного влияния на сигнал. Ц Цифровые усилители, которые работают на транзисторах, да, они усиливают звук, но вот, вот этот вот, вот переход, когда олдскульные музыканты с 60-х, 70-х годов резко перешли на новые э, усилители, они поняли, что у них выходной звук другой, и до как они раньше крутили и настраивали ручки, не, не получается у них сейчас такой же сигнал. Почему это происходит? Это происходит как раз из-за этого нелинейного влияния ламп. У меня, вот... кстати, вот да, да, да, у меня к этому дополнению будет даже два дополнения. Во-первых, да, дополнение к дополнению номер один. Во-первых, на самом деле, почему считается, что он хороший? На самом деле, очень существенный вклад в это внесло то, что появились транзисторные системы тогда, когда ламповые, уже у них было уже примерно 50 лет как минимум на то, чтобы усовершенствоваться. Это были хорошо, более-менее отлаженные системы. А когда появились транзисторы первые, не умели люди ни делать их как следует, ни делать с ними схемы более-менее. То есть это все развивалось очень долго. Сейчас это все развилось, и и вот как минимум этот фактор устранен. И второе про музыкантов, про системы музыкантов. Да, это тоже очень интересная отдельная тема. Вот. Началось все с того, что кто-то воткнул отвертку в динамик своего комбо-усилителя, и звук получился хрипящим. Он такой, а какой классный звук, я хочу такой же. Вот. И как я в конце уже сказал, да, действительно, если мы хотим больше искажений, это уже совсем другая область. И здесь делать надо как нравится. Но вот по поводу цифровых систем, которые, да, когда они только появились, музыканты к транзисторных системам, не цифровых, аналоговых, они включили, они получили что-то другое, они не получили того, что к чему привыкли, что им нравилось. Сейчас, на самом деле, все так, что цифровая система может довольно точно смоделировать влияние лампы. Мы можем при помощи алгоритмов каких-то это сделать довольно правильно. Нам нужно только понять, а что же именно вот мы моделируем и в каком образе. То есть мы в цифровых системах сейчас можем все что угодно практически со звуком сделать.